3 ноября на 60-й день рождения Гейба Ньюэла разработчики Dota 2 опубликовали вторую версию Battle Pass. Каждый раз, когда выходит большое обновление для игры на втором сорсе, в нем появляется множество упоминаний о других проектах, которые разрабатываются параллельно. Это происходит потому, что Valve утилизирует одну и ту же итерацию движка для всех новых игр. И недавний апдейт в Dota не исключение. Всем привет, ребята! У микрофона снова Максим. И сегодня я в очередной раз буду 10 минут объяснять, какие строчки кода намекают на переход CSGO на Source 2.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 Надоело ждать операцию в Counter-Strike, тогда бегом на Майка ведь тут они проходят намного чаще. Выполняешь разнообразные задания, копишь баллы и получаешь бонусные кейсики с крутыми скинами. Прямо сейчас, к примеру, проходит операция в честь Мажура в Рио и уже сегодня будет гранд финал, так что торопись поучаствовать. Недавно на сайте полностью обновился дизайн и некоторые механики. Открываешь кейсы под хайповую музычку и ничего себе выпадают неплохие такие скинчики. Давайте попробуем новый рентген-апгрейдер на x3 и... кажется, у кого-то сегодня новые перчаточки. Пополнить баланс можно самыми популярными способами, включая скины и крипту, а вписав мой промокод GAPE40 получаешь дополнительные 40% к пополнению, ссылка в описании. Начнем с самого очевидного, появились прямые упоминания ассетов из CS:GO. Первый это кастомный платный скин агента на игровых персонажей, конкретно в данном случае это такая сватовская тетя. Учитывая, что упоминание модельки появилось рядом с материалом волос, можно предположить, что именно на этом агенте разработчики тестируют шейдер для конкретного отображения прозрачности волос. А вот второй ассет особенно интересный, это модель для оружия SG553 и не смущайтесь из-за названия, так как в файлах CSGO она называется именно RAIF или же бы RIF Rifle. СГ-556, однако моделька, которая упоминается на втором сорсе, совершенно новая. Откуда я это знаю, дело в том, что модельки оружия на первом сорсе и в частности в CSGO делятся сразу на два варианта, Vue Model с припиской V нижнее подчеркивание для отображения от первого лица и World Model с припиской W нижнее подчеркивание для отображения от третьего лица, однако новая моделька имеет общую приписку по нижнее подчеркивание и на основе этого можно предположить, что теперь оружие от первого и от третьего лица будут использовать один и тот же ассет, а добиться такого же уровня оптимизации, который сейчас есть в CSGO, можно будет при помощи умной системы лодирования. Помимо этого появились еще и упоминания новых моделек и материалов, намекающих на ремейке таких карт, как D Mirage и D Inferno. Ассеты со схожими названиями уже используются на этих картах, но в некоторых из них отличаются окончания, либо используются немного другие цифры и слова, либо вовсе появилась нумерация по типу 1, 2. 2, 3, на основе этого можно предположить, что помимо обычного портирования, вместе с переходом на новый движок, можно ждать и полноценные ремейки таких карт. Эта теория особенно хорошо вяжется с нашим шпионажем за разработчиками CSGO, так как с мая по сентябрь они заходили на карты с припиской S2, которые используют ассеты со схожим неймингом. Также в обновлении CSGO от 21 октября обновился протобаф User Messages. Как правило, эта штука используется для отображения всяких текстовых уведомлений в интерфейсе игры. К примеру, сообщение в чате, когда кто-то на сервере выбивает скин или же статистика, которая появляется в конце раунда. Судя по всему, новые. Строчки связаны с оружием, находящимся в подклассе Utility или же гранатами. Всего в игре их существует 5 штук: зажигательная, осколочная, флешка, смоук и дикой. Но какое совпадение, через две недели в обновлении Dota 2 появляется точно такое же обновление в протобафах User Messenger. Однако вместо 5 пунктов utility стало всего 4, так что либо пока разработчики не реализовали одну из гранат, либо я ошибаюсь в интерпретации. Что интересно, в том же протобафе появилась проверка статуса для какого-то DLL. Условно говоря, все dll файлы это такие библиотеки данных, к которым обращаются исполнительные файлы формат формата экз или же экзешники единственная проверка связанная с текстовым уведомлением в интерфейсе обычного игрока которая пришла мне в голову это отличие версий то есть допустим если один игрок сидит в версии на первом сорсе а другой в версии на втором сорсе то у них у обоих будет отображаться предупреждение что они не могут поиграть вместе из-за разницы в версиях если что это чистой воды спекуляция придуманная из воздуха но если у вас есть альтернативные идеи как это можно объяснить отпишитесь в комментарии. Еще из очевидного, в очередной раз появилось упоминание системы демок GoTV напрямую из CS и отдельный инструмент для компиляции косметических предметов, в частности это кейсы, ключи, скины на оружие, ножи и перчатки. Этот инструмент уже полился ранее, я подробнее рассказывал об этом в одном из своих прошлых роликов. Во-вторых, появилось упоминание нового инструмента для компиляции ассетов GO. На данный момент все данные о предметах, оружии, скинах и наклейках хранятся в едином файле Items Game. Я думаю, мне не нужно объяснять, что это крайне удобно, и судя по всему, разработчики сами устали от такого бардака, так как там сотни тысяч сложночитаемых и не очень организованных строчек с данными. Можно предположить, что теперь все предметы, оружие, агенты и даже скины будут храниться просто как отдельные ассеты. То есть, условно, у каждого такого ассета будет свой текстовый файлик формата VData, который можно будет легко редактировать через интерфейс Source 2. Помимо этого, появилась возможность выставлять определенные теги на оружие и намеки на предмет для расширения максимальной вместимости вашего инвентаря. К слову, сегодня я буду неоднократно ссылаться на свои прошлые видосы, так как то про что я рассказывал в этом ролике является прямым продолжением того, что палилось ранее. Чем ближе мы будем к релизу ксго на новом движке, тем активнее мои видосы будут превращаться в рекурсивный сериал с темами, которые в конечном итоге начнут повторяться, так как разработчики не делают велосипед, а в сует уже существующую игру, о которой нам практически все известно. Далее идут строчки, которые говорят о каком-то FPS-шутере на втором сорсе. И это особенно важно, так как на данный момент на этом движке нет ни одной игры от первого лица. Half-Life, Alex и Epic's Desk Job не в счет, так как они используют не совсем стандартный контроллер игрока. В строчках упоминается состояние, в котором находится оружие, количество патронов, статус автоматической или полуавтоматической стрельбы. Возможность прикрепления аттачментов или же обвесов на оружие, изменение чувствительности и резкости мыши, изменение угла обзора от первого лица, а им матрица которая используется для изменения положения взгляда игрока от третьего лица и упоминания хитбоксов, привязанных к костям. Также появились упоминания системы компенсации лагов и интерполяции, которые необходимы для того, чтобы люди с большой разницей в пинге могли комфортно играть на одном и том же сервере. Система сетов и фильтрация на Source 2 и инструмент для импортирования сетов в Workshop с первого сорса на второй. Что говорит о том, что разработчики не собираются автоматизировать этот процесс и делегируют эту задачу комьюнити. То есть, если у вас есть какие-то опубликованные карты или скины, вам нужно будет самому пройти процесс переноса. С одной стороны, это хорошо, так как отсеет целую кучу устаревшего и неактуального контента. А с другой стороны, немного плохо, так как людям с большим количеством постов придется немного запариться. Помимо этого, появилось упоминание какого-то очень странного передвижения игрока без использования тиков или же тиклесс. Для тех, кто вдруг не знает, вычисления во всех существующих играх происходят тремя способами, первый на основе тикрейта, второй на основе времени и третий на основе FPS или же кадров в секунду. Использование просчета на основе FPS или же времени для игр в жанре шутер просто невозможно или же очень глупо, так как FPS у всех разный, а постоянное текущее время довольно тяжело. До целых чисел. И получается, что использование тикрейта это единственное правильное решение, так как одна секунда времени делится на фиксированное для всех игроков значение. В CSGO по дефолту он равняется 64, то есть вычисления происходят каждые 15 миллисекунд. Тикрейт используется не только в шутерах или мультиплеерных играх, но и во многих сингл-плеерных играх. Так что либо Valve придумали какой-то абсолютно новый, более эффективный странный способ, либо речь идет о каком-то асинхронном или пошаговом мультиплеере. Следующие строчки говорят о продолжении разработки какой-то игры во вселенной Half-Life. В частности, это относится к какому-то взаимодействию с гравитационной пушкой, по типу притягивания и отбрасывания предметов и изменения мощности. И это в очередной раз намекает на то, что в будущей игре Valve мы будем играть за кого-то в защитном костюме HEV и с грави пушкой. HEV сьют plug-attach, NPC Howundai item attach, grenade launcher Firestick. Судя по первой строчке, группощая защитный костюм HEV, сможете его куда-то присоединять и отсоединять. Скорее всего, речь идет о нет Схожая Схужей механика уже делалась из игры вертику, автор, которой помогал Valve в процессе разработки Half-Life Alex. По второй строчке у игрока будет возможность присоединять какие-то предметы. К существам. В данном случае это многоглазые собаки из первой части. И в третьей строчке гранатомёт с липучими горящими снарядами, типа того, что уже есть у в Team Fortress. Это может быть связано как с цитаделью, так и проектом под кодовым названием HLX. К слову, в протобафах Цитадели, которая также предположительно является игрой во вселенной Half-Life, появилась новая строчка, связанная с целью, за которой следит игрок. В CSGO, например, это используется для зрителей, которые следят за игрой в нейтральной команде спектаторов или после смерти. Так что можно сказать, что это очередное косвенное доказательство того, что Цитадель является мультиплеерной игрой. Также в очередной раз появилось упоминание RTX Ray Tracingа и компиляции карт при помощи GPU или же видеокарты. В шестых это компиляция карт и запекание света, используя мощности видеокарты. Для тех, кто вдруг не в курсе прямо сейчас сурфбаутализирует только мощности процессора, из-за чего большие и сложные локации могут компилироваться сутками. Запекание при помощи видеокарты будет тесно связано с технологией Ray Tracingа RTX, что сильно ускорит рабочий процесс для Map Судя по строчкам, помимо запекания карт в одной из будущих игр Valve появится и Ray Tracing в реальном времени, то есть прям полноценные тени и настоящие отражения от объектов, прям как в Кидапанке и любых других современных играх. И поднимая тему графики, в каждом обновлении Dota все чаще и чаще появляются строчки, связанные с компиляцией шейдеров на разных видах железа и операционных системах, включая мобильные вроде Android и iOS. В данном случае аббревиатура SM означает Shader Model, и все это особенно интересно звучит на фоне твита, который опубликовал один из разработчиков Source 2. В нем говорится, что они окончательно вырезали поддержку OpenGL и DirectX 9 из нового движка. Теперь Source 2 работает исключительно на Vulkan и DirectX 11. По его словам, это замечательное событие, так как Vulkan позволяет без труда портировать игры на мобильные системы, Linux и Mac OS. Особенно учитывая то, что ранее ходили слухи, что Valve планирует выпускать мобильные версии своих игр вроде CSGO и Dota 2 с целью создания конкуренции аналогичных мобильных игр от Riot Games. А так как во всех играх на втором сорсе Valve целится в улучшение графики, появились еще и строчки, которые намекают на добавление фоторежима, по типу того, что уже есть в духовном наследнике Гаррис Мод под названием Sandbox. Фоторежим, для тех кто вдруг не знает, это такая возможность поставить игру на паузу, выбрать прикольный ракурс, настроить всякие эффектики и сделать крутой скриншот. Ну и впервые за 4 месяца вновь спалилась система для генерации рандомных карт под названием Smart Props.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 Ну и в восьмых, супер система управляемого транспорта. Если я начну разбирать каждую строчку по очереди, это видео займет еще 20 минут, но в двух словах они создают максимально реалистичное поведение для машин. Там и коробка передач, подвеска, детальная проработка физики колес, двигателя и шарниров, система топлива, сопротивление воздуху и даже работа поршней. Если бы мне дали посмотреть на эти строчки без контекста, я бы подумал, что валв делают какой-то гоночный симулятор по типу Форзы. Транспорт может переворачиваться, в него могут садиться другие игроки с определенными подклассами, на него можно устанавливать оружие, детали машины можно заменять и много-много другое. Судя по всему, разработчики начали прорабатывать эти системы еще детальнее, и помимо обычной модификации и тюнинга, у нас будет возможность собрать отдельные виды транспорта с нуля, в том числе и транспорт, который может летать, так как у разработчиков есть отдельная проверка на текущее состояние, то есть находится ли он в полете или на земле. По традиции, если вы захотите изучить все самостоятельно я оставил ссылки на все три взаимосвязанные пасты с моими находками в описании. Обязательно посмотрите прошлое видео, где я рассказывал про будущую операцию и другие обновления CS и не забывайте поддерживать меня, подписываясь на канал, поставив лайк и написав парочку комментариев. Увидимся!